Почтем в Токелит находится памятник павшим во время Второй мировой войны, в частности, Великой Отечественной войны. Это очень много фамилий молодых парней, которые отдали жизнь в борьбе. В борьбе, не знаю, за что они боролись, за освобождение, за свободу. У каждого было в голове что-то свое, освобождали Родину. В общем, очень много людей, которые погибли. Иногда я прям ужасаюсь сам, возраст в основном молодежь. Вот эти памятные книги такие вот, <coughs> с фамилиями, это все узбекистанцы, граждане Узбекистана, которые Ушли на, воевать на фронты. Вот такая огромная территория с множеством фамилиями. У меня нет статистики, сколько погибло людей. Много фамилий здесь, которые погибли где-то в 41-42 году, то есть в начале. Такая вот метаморфоза. Любая война это зло. Вот такая территория здесь чистенькая, спокойная. Ну вот все, что я хотел вам показать.